Что означает любовь. Я всех приветствую. Я Гарри Маркелов, я живу в Нью-Йорке. Я являюсь единственным русскоязычным специалистом в области психологической интенсивной реабилитации женщин после разрыва отношений с мужчиной. Сегодня в этом видео я попробую объяснить, что такое любовь в моем понимании. Любовь это то, что мы можем переживать в любой момент, находясь с кем-то, не имея никаких суждений о человеке или осуждений его поступков. Любовь – это полное приятие. Что такое приятие? Это тогда, когда мы позволяем кому-то быть таким, как они есть, зная, что они хорошие, и не надо становиться лучше, не надо заслуживать, чтобы их любили. Вот это любовь. Любовь полностью безусловна. Нет в этом состоянии условий. Когда мы действительно кого-то любим, мы не можем перестать их любить, независимо от что они делают и что они говорят. Если наша любовь зависит от другого человека, поступки которого удовлетворяют нас, какие их слова, то это любовь условная. Мы путаем и думаем, что это любовь, но это только положительные мысли о ком-то, и все. Если нам нравится, что человек говорит и делает для нас, это не любовь, это просто положительные мысли. Любовь бескорыстно. Настоящая любовь взамен никогда ничего не хочет, потому что ей это не нужно. Мы любим, потому что мы любим. Любим кого-то, мы не ищем то, что они будут удовлетворять наши потребности и за что, и близо за это их любить. Если мы ждем от человека, это значит, что мы просто используем его. Где любовь там нет корысти абсолютно. И вот Напоминаю, три принципа любви. Любовь – это полное приятие, полная безусловность, и она всегда бескорыстна. Теперь давайте разберем, что нам мешает любить. По логике вещей, чтобы понять, что такое любовь и в чем ее смысл, нам надо понять, что мешает нам любить. Когда мы верим в наше суждение о ком-то, мы можем испытывать, например, гнев, разочарование, обиду или чувствовать себя вне этого человека. Все эти блоки мешают нам любить человека, с которым мы находимся. Когда мы с кем-то и верим в наши суждения, в наши внутренние комментарии о них, то ставим сразу барьер между нами. Мы не соединяемся с ним эмоционально, не можем их любить. К нам приходят только мысли о них. Например, они неблагодарны. Они хорошие родители, они не понимают меня, они злые, например, и так далее. Вот что приходит к нам во время того, как мы думаем, что кого-то любим. И вот человеческие качества не позволяют нам любить кого-то, а вот только осуждать. Значение любви. Любовь устраняет чувство одиночества. Если мы верим в наше суждение или осуждение, нам кажется, что мы отстраняемся от человека, чувствуем одиночество, которое создает стремление любить кого-то. Если возникло желание, например, покупки домашнего животного, это первый шаг к тому, что мы хотим давать кому-то любовь, то есть любить. В дальнейшем происходит вот что. Мы влюбляемся, начинаем любить, и по большому счету к нам не приходят мысли кого-то осуждать, находить в нем белое или черное. Мы не верим в мысли, которые приходят в нашу голову. Мы начинаем просто любить, показывая их присутствие в нашей жизни. И только тогда, когда мы находимся с кем-то, мы автоматически чувствуем тесную связь и, и больше интимности. То есть мы больше откровенны с друг другом. И вот с теми, с кем мы находимся. И вот наше чувство обособленности от людей исчезает. Все стены все барьеры а также дистанция между нами и другими людьми растворяются когда нас перестают в нас перестают появляться мысли о других людях вы всегда хотите любить но не быть любимой вы скажете это чушь это бред популярная женщин хочу любить и быть любимой отлично очень хорошее желание теперь представьте вас полюбил сотрудник на работе, вас любят. Вам нужна его любовь, этого сотрудника? Теперь вы поняли о чем? Если вы хотите чувствовать любовь, для этого полезно понять, в чем смысл любви. Вспомните сотрудника, он вас любит, вам пофиг, вам все равно, если любовь делает вас счастливой. На вас это не влияет. Если принятие любви от кого-то имело силу, то мы чувствовали ее. Мы чувствуем тогда, когда даем любовь, и к нам приходят равноценные чувства обратно. Тогда мы чувствуем эту вот силу любви. Следовательно, вы всегда хотите любить, но не быть любимой. Ясно? Вас не наполняет любовь, которую вы получаете. Чувство счастья приходит тогда, когда мы любим, когда отдаем что-то человеку, отдаем любовь. Когда мы любим человека, ничего не ожидаем от него взамен. И вот знаете что? После этого мы становимся свободными, открытыми ко всему. И мы чувствуем очень даже замечательно. И вот ядро недопонимания – это то, что мы хотим быть любимыми. Но чувствуем хорошо только тогда, когда любим. Когда даем любовь, а не только, когда ее получаем. О! Когда мы в настоящем времени, все это – любовь. Как правило, мы ищем любовь от других, чтобы они нас делали счастливыми. Если мы живем в настоящее время, мы уже счастливы, так как мысли, которые делают несчастными нас, нет там. И вот с того момента, когда мы счастливы, мы живем в настоящем времени. У нас нет чувства, что мы должны или они должны нам. Но мы совершенно меняемся лишь тогда, когда кто-то не выполняет наши потребности. Как сделать, чтобы наши потребности выполнялись, вы можете спросить. Ну, рассматривать в этом видео это очень долго, поэтому мы рассмотрим, может быть, в другом. Если мы ничего не хотим от людей и не ждем от них ничего, то мы с гордостью можем сказать, что мы их любим. И вот так же нас не беспокоит, любят нас или нет, оставляют нас или нет. Они делают нас счастливыми, так как мы и без них счастливы. Нас ничего не беспокоит, мы свободны от всего, если любим человека, и к нам не приходит идея искать, чтоб нас, нас, кто-то полюбил. И вот с самого начала нам надо определить, что не является любовью. Вот я хочу вам представить семь вещей, которые неосознанно оказались ошибочными в определении любви. Когда мы ищем, кто полюбит нас, мы ищем того, Кого можно использовать, чтобы сделать нас счастливыми. Это первое. Второе. Когда мы пытаемся изменить нашего партнера, и у нас план есть улучшить его, то мы их не любим. Это не любовь. Также третье. Позитивные мысли о том... Позитивные мысли о ком-то – это не любовь. Помните, что я говорил. Четвертое. Настолько беспокоит наше будущее с тем, от кого у нас бабочки в животе и приятные чувства. Но все это не основано на любви. Если мы требуем что-либо от партнера после того, как уже вошли в отношения, это уже не любовь. Надо требовать сначала заранее. Следующая ошибка – это требовать от партнера любви и любить нас, как мы это понимаем, а не он. И, наконец, последнее, если мы живем с человеком в страхе, страх получить психологическую травму от расставания. Так поверьте, это точно не любовь. Прошу понять, что у любви нет границ. Мы склонны думать, что любовь – это значит любить только одного человека. Но по правде, самое замечательное, что есть в любви, что она бесконечна. Мы можем любить всех, с кем мы сталкиваемся. Когда мы в настоящем, нам нечего бояться. Мы не должны создавать какие-то барьеры или какие-то правила. Как давать или как получать любовь. И как вы помните, если мы с кем-то сталкиваемся и не осуждаем их, мы их любим. И неважно, кто это – сын, мама, официант в ресторане. Вот однажды вы почувствуете, как классно любить людей, и вы захотите любить каждого человека. Спасибо, что вы послушали то, о чем я говорю. Думаю, вам это видео понравилось. Если оно вам понравилось, пожалуйста, поставьте мне лайк. это, Вернее, не мне, а этому видео лайк. И подписывайтесь на один из моих видеоканалов. С нами был Гарри Маркелов, который учит женщин становиться счастливее и хорошо сначала понимать себя, а потом окружающий их мир мужчин. До встречи в новом видео.